Дай папа, спите, Иисус Христос воскрес, это чудо и чудес. Славись, славьте, господа. Иисус Христос воскрес, это чудо и чудес. Славись. Иисус, Христос живой, славьте небо и земля, славьте горы и поля, славьте малый и большой Иисус, Христос живой. Давай за его любовь, это. Он за нас с тобой, умирал, но он живой. Велика его любовь, это он за нас с тобой, умирал, но он, он живой. Славьте небо и земля, славьте горы и поля, Славьте малый и большой, Иисус, тот живой, славьте небо и земля, Славьте малый и большой Иисус, Иисус живой. Вечный Бог нас возлюбил, Чтобы ты на небе жил, Он в твой. Твой Иисус, это не слав...